Всем добрый день сегодня у меня вот такая вот рыбка рыбка мойва которую я готовила в духовке вот такая она зажаристая аппетитная ну и все по порядку мойва нечищенная буду приготавливать ее в духовке для этого мне понадобится мука соль Подсолю так, как бы я подсолила, допустим, всю моего На глаз. Ну, где-то, может быть, столовая ложка. Если кто не ориентируется так, по интуиции. Затем беру лимонный перец. Лимонный перец очень хорошо сочетается с рыбой, с любой. Ну, тоже где-то, наверное, столовая ложка. И аджика приправа сухая тоже немножечко, примерно пол столовой ложки. Все вот это хорошо перемешаю с мукой, начинаю купать здесь рыбку и выкладывать на противень, который у меня уже смазан растительным маслом это делается очень быстро укладывается плотно потом отправляю в духовку примерно минут на 20-25 при температуре 180 градусов затем нам нужно будет достать рыбку с духовки. Смазать ее еще раз кисточкой сверху подсолнечным маслом. И отправить еще раз в духовку на 10 минут, чтобы она подзолотилась. Мне очень нравится такой метод приготовления рыбы. Это быстро. Не надо ее чистить единственное что только выложить ее на противень и дождаться пока она приготовится Головы потом у меня пойдут коту и собаки они любят тогда когда она поджаристая сырую не едят вот. Остальное другим членам семей. Все, я сейчас так вот подготовлю всю рыбку и отправлю ее в духовку. Потом подключусь. Рыбонька пробыла у нас в духовке 20 минут. Вот шкварчит. Сейчас я быстренько ее мажу сверху маслицем. И отправляю снова в духовку. Минут на 10-15. Нижний тен я отключу. Останется у меня только на верхнем тене, чтобы поджарилась у нас верхняя часть рыбки, которая была сверху. Все, отправляю рыбку снова в духовку. Прошло еще 10 минут. Рыбка вот так вот зазолотилась вот так быстро, легко можно приготовить такую полезную, вкусную рыбочку, как мойва. Ну и теперь я только хочу пожелать всем приятного аппетита, всем всего доброго и до новых встреч! Даже с икрой попадается. М -м -м. Такая вкусная. Даже хвостик, как чипсы. И корка. И вот столько маленечко потрошков. Так что можно смело готовить, при этом предварительно ее не обрабатывая.